Маем послухать Антона 20 лет назад... 20 лет назад вас просто бросили на произвол судьбы. Вам сделали мизерные зарплаты. Вам не давали бензин, бумагу, ручки. И сказали, живите как можете. Ищите, где хотите, бензин, чтобы выезжать на выезды. Ищите, где хотите, бумагу, чтобы заполнять формуляры и делать дела. Вас бросили. Вы не могли прокормить свои семьи. И многие из вас, или те, которые были раньше и сейчас, были вынуждены выживать. На сегодня Кабинет Министров принял решение о поднятии зарплат в следующем году. Да, тоже недостаточных 6300 гривен самому простому начинающему сотруднику новой украинской полиции. Зарплаты будут для руководящего звена 15-20 тысяч гривен. Тот, кто, кто, кто сможет жить на них, те будут работать дальше в национальной полиции. Я понимаю, что многие из вас сюда пришли по велению сердца и души. Я также знаю, как организовывался этот митинг вчера. Об этом есть письменное показание ряда руководителей Киевской милиции. Это тоже правда. Я рад тому, что многие здесь, кто пришел от повеления души и сердца, высказывают искренне свою позицию. Все рядовые сотрудники милиции, которые не занимались коррупцией, которые ловят преступников, они будут работать. Кто не будет работать в новой полиции? Тот, кто организовывал схемы и хочет их организовывать дальше. По вымогательству денег, по незаконному открытию и закрытию уголовных дел, по отпуску преступников. Почему сейчас выступал предыдущий оратор и говорил, почему нас все называют ментами? Я не называю всех огульно ментами. Но когда новая патрульная полиция останавливает племянника Фирташа, который 8 лет жил в Киеве, находясь в розыске, сбил КДП двух человек, почему его за 8 лет не остановил ни один гаишник? Останавливали и отпускали. За деньги. Почему плохо думают о милиции, когда в 2009 году в одном из в Киева студент, которого взяли после какой-то пьяной драки, падает якобы с лавочки и умирает, а потом вся милиция прикрывает начальство этого райотдела. Вот потому нас так и называют. Когда во Вратевке, в Николаевской области, в 2011 году, в 2012 году Я говорю о тех негодяях, которые совершали преступления. Неужели те, кто кричат гоньба, тоже их совершали? Нет? Тогда давайте слушайте, что я скажу дальше. Когда во Врадиевке несколько милиционеров, тогдашних, изнасиловали женщину, избили ее и хотели все это прикрыть вместе со своим начальством. Вот потому о всех нас, я сейчас, я сейчас так скажу, я сейчас все скажу спокойно. Так вот я хочу сказать следующее. Что касается депутатов, то депутаты за все тоже ответят. Я закончил. Так вот, дорогие мои, все честные люди будут работать на своих постах. Я сейчас скажу. Все честные милиционеры останутся работать на своих постах. В милиции не будут работать коррупционеры, взяточники и те, кто использовали свое служебное положение для личного погащения. Спасибо.